Мне нравится <говорит> у него анимация, очень А, это типа он игру запустил, да, в этом поиске. Или первая часть на канале. Смотри.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 Я сделал пороги, там просто... Не все. Это, конечно, резин, но не существует. Марковый не знаю. могу на него дописать. Можно его реагировать? Кстати, в видео у него будет... я не знаю, в фильме в минус 90. А слышала я таким шарным, нарисовал. Ой, Ага, я А, да, я помню, я видел один раз. типа, его имя Теннина. Очень круто. Третья часть. Классная. Да, ну да, вообще, мы могли делать анимации, не Прекрасно. Ребята, Прекрасно. Это же МАНИ! Кто это? Я. Я, кстати, футболку хотел надеть. Хотел эту надеть, но она в стирке. Фак. Я несколько раз с Риконей то помогал, то еще что-то. Я очень благодарен за то, что мне он такой хронометраж выделила. прости, что первый раз это слово сказал с 80-го раза. Тут как бы... О, мы с пози! Правда, мы что-то немного какие-то дерганые с ним. Наверное, игры плохо на это повлияли. Мне понравилось, мне понравилось. Правда местами э, анимация мальца дерганая. Но, возможно, это тема типа мы с Пози немного, <laughs> немного бывшие Майнкрафтеры, поэтому мы не можем даже петули друг другу нормально дать. А, в этой части у Чува ваши пожелания и добавил тех, кого упустила в прошлом видео. Все, спасибо, ребят, за то, что меня пожелали!